Собор Рождества Девы Марии, Милан. Самый известный итальянский собор, выполненный в готическом стиле. Забавно, что его настоящее название мало кто знает, потому как все туристы называют его никак иначе, как просто Дому. что в переводе с итальянского и означает «собор». Дому в цифрах. Пятое место занимает собор в мире по величине. 40 тысяч человек, его вместительность. 135 количество шпилей на крыше. 2300 столько скульптур украшают фасад снаружи. 1100 столько внутри. 45 – количество витражных окон, 52 – количество колонн здания. Строительство собора началось в 1386 году архиепископом Антонио де Салуцу, а в 1389 году главным инженером был выбран француз Николя де Бонавентура, который добавил зданию французский готический стиль, не характерный для Италии. В общей сложности собор строился несколько веков. В 1769 году был сооружен шпиль на высоте 106 метров, Метров, с четырехметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы. А сразу после этого вышел декрет, гласящий о том, что святую проковительницу города не должно заслонять ни одно здание. Однако есть таки один нарушитель этого декрета – небоскреб Пирелли. Ну и на нем была установлена точная копия статуи Мадонны. Так что грешок не засчитан дому известен своей святой реликвей, гвоздем которым был распят сам иисус он хранится под куполом собора и демонстрируется прихожанам каждый год 14 сентября must си каждого туриста обзорная площадка на крыше готического здания туда можно подняться на лифте а можно и самостоятельно пешком в этом случае билет обойдется дешевле но придется преодолеть около 250 ступенек санта мария дель Фьоре, флоренция другой не менее узнаваемый собор в Италии. Изюминка храма – красный купол, выполненный по проекту Филиппа Брунелески. Облицовка стен представляет собой мраморные панели различных оттенков зеленого и розового цветов с белой каймой. Конструкция собора задумывалась так, чтобы он мог вместить в себя все население города – нести функцию некой крытой площадки. собор санта мария дель фиора является границей которая отделила традиции архитектуры средневековья от основных принципов строительства эпохи возрождения собор строился не один век и повидал не менее шести архитекторов внутри собора находятся необычные часы которые были созданы итальянским живописцем учела в 1443 году и которые идут до сих пор их особенность в том что стрелка идет против привычного направления также как и на часах в ратуше в праге именно в этом соборе были проведены первые публичные чтения божественной комедии данте а в 1441 году леон Батиста альберти философ и гуманист проводил в соборе конкурс поэзии с целью демонстрации литературного достроенства народного языка собор святого петра рим ватикан собор святого петра представляет собой крупнейшую историческую христианскую церковь в мире а также является одной из четырех великих папских базилик рима и церемониальным центром рима Римской католической церкви первая базилика была сооружена еще по приказу константина I, римского императора между 318 и 322 годами а само строительство шло 80 лет доработка собора продолжалась вплоть до 1626 года а площадь перед зданием была закончена в 1667 году однако мастера и дальше продолжали совершенствовать здание в 1964 году Джакома мансу закончил рельеф крайнего левого портала собора на вратах смерти находится собор на первом месте в списке семи паломнических базилик рима броманте рафаэль микеланджело модерна вот некоторые из тех мастеров что приложили руку к созданию данного шедевра 15 тысяч человек вместимость собора внутри 60 тысяч снаружи на площади 23 тысячи квадратных метров площадь территории собора 138 метров высота вместе с куполом и выше этой святыни в риме они не строятся. 42 метра а диаметр купола не зря местные называют его куполоны что дословно означает куполище считается что в соборе располагается место захоронения апостола петра первого папа римского а когда-то давно уходила также легенда о том что на вершине местного обелиска хранится прах юлия цезаря но в 16 веке когда обелиск переносили выяснилось что это не так собор святого марка венеция собор святого марка венеция представляет собой редкий пример византийской архитектуры западной европы в 1987 году он вошел в число объектов всемирного наследия юнеско здесь находится мощи апостола марка привезенные из александрии а также различные предметы искусства представляющие ценность которые были вывезены из константинополя в ходе крестовых походов собор прозвали церковью из золота но не только из-за роскошного оформления но и из-за того что на протяжении долгих лет собор считался символом богатства и силы собор прославился на весь мир своим уникальным алтарем из золота а также дорогие пластинами вывезенными из константинополя наполеон же в свое время назвал площадь сан марка на которой находится собор самой элегантной гостиной европы площадь вполне можно называть таковой и сейчас на мостовой посетители встречают колонны святых марка и теодора это трофеи, которые Венеция получила за помощь в войне с царем Тиром. Кстати, в Средневековье две колонны, которыми украшена площадь, были использованы для повешения преступников. По этой причине особо суеверные итальянцы не проходят между этими колоннами. Отдельного внимания заслуживает кампанила собора. Отдельная башня высотой в 98 метров и 60 сантиметров. Башня базируется на кирпичной шахте, которая много лет назад использовалась в качестве местилища клетки для пыток. На колокольной Площадке располагается 5 колоколов и смотровая у каждого колокола была своя задача так например самый большой мараньона исполнял роль будильника и будил жителей чтобы те собирались на работу а также звучал во время обеда собор сан лоренца генуя кафедральный собор генуи начал строиться в 1100 году по слухам местных жителей заложен он был на месте древнеримского храма который был построен на этом месте в пятом шестом веке до нашей эры древнеримский храм в свою очередь был по построен на месте старинного кладбища. Археологи не могут подтвердить данный факт со стопроцентной уверенностью. Однако ими были найдены в этих местах полуразрушенные дохристианские саркофаги. Храм строился три столетия, что прослеживается в его стилях, которые менялись с каждым веком. Здесь есть и ренессанс, и, и готика, и романский стиль. колокольня из семи колоколов возвышается на 60 метров и на сегодняшний день является самой высокой в Лигурии. В соборе Святого Лоренца есть музей сокровищ где хранятся серебряные изделия и украшения хранятся в музее святые мощи святого лаврентия иоанна крестителя руки праведной анны иакова заведеева Реликварий с волосами Пресвятой Богородицы. Самым ценным экспонатом считается чаша, которая была привезена Гулиермо Эмбриака из крестовых походов в 1098 году. Считается, что именно из этой чаши пил Иисус во время Тайной Вечери. И что эта чаша и есть искомый святой Грааль. По другой версии, из этой чаши на Тайной Вечере лили воду на руку Иисусу. А после того, как его распяли, в чашу была собрана его кровь.